Здравствуйте! Мое Дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Новый МРОД. Больше да, чем нет. Ремейк по льготам. Когда руководитель и учредитель едины. Налоговый прогноз. Новый МРОД. Самая важная новость июня – индексация с 1 числа на 10% пенсий прожиточного минимума и МРОД. Последний повышен до 15 279 рублей в месяц. Это изменение важно учитывать при расчетах с персоналом, ведь по общему правилу оплата трудоработников не может быть меньше МРОД или регионального минимума, который также должен соответствовать федеральному ограничению. Таким образом, в отношении региональных МРОД ожидаются повышения. Больше да, чем нет. Еще больше разжались тиски валютных ограничений. Во второй раз увеличен срок обязательной продажи валютной экспортной выручки. Теперь срок конвертации валюты в рубли – 120 дней вместо 60. Также сняты ограничения в расчетах по сделкам с недвижимостью. Их позволили заключать и исполнять с резидентами организациям-застройщикам, тоже резидентам, подконтрольным иностранным лицам, связанным с недружественными странами. Однако без контрсанкций не обошлось. Введен временный порядок для расчетов с недружественными правообладателями. Ремейк по льготам. Возобновлена льгота по налогу на прибыль для доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в результате инвентаризации. Она действовала с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. По мнению правительства, инициатора проекта этого периода было недостаточно, поэтому льготу реанимировали на период с 1 января этого года по 31 декабря 2024 года включительно, а для субъектов МСП по 31 декабря 2026 года включительно, когда руководитель и учредитель едины. Руководитель, единственный учредитель организации, не может работать в ней по трудовому договору и получать зарплату. На этом правиле уже много лет настаивают и Роструд, и Минтруд. Формальное обоснование одно. Трудовой договор предполагает две стороны работника и работодателя, а в такой ситуации от их лица действует один человек. Однако очевидно, что фактически руководитель, даже единственный учредитель при выполнении трудовых обязанностей признается работником организации, хоть и в отсутствии письменного трудового договора с ним. Подробнее об этом читайте в нашем материале. Налоговый прогноз Правительство на своем заседании пообещало смягчить требования к IT-компаниям для получения господдержки, а именно снизить порог доходов от IT-деятельности до 70% и отменить требования по минимальной численности работников, расширить перечень направлений бизнеса, имеющих право на государственную поддержку, выделить дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства. С 1 сентября этого года туроператоры должны будут передавать сведения из договора о реализации туристского продукта в единую информационную систему электронных путевок, а туристы будут иметь открытый доступ к сведениям, содержащимся в этой системе. С 1 сентября статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях под названием «Нарушение иных прав потребителей» вводится новое основание для привлечения к ответственности – отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные. Наказание штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для организаций. 1 декабря этого года граждане смогут получать ИННН в электронной форме через портал госуслуг. Для этого нужно будет подать заявление на получение ИНН в электронной форме через личный кабинет на портале, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью.